Господь дал нам возможность прийти сюда, и я бы хотел, чтобы все в начале служения сейчас стали на ноги. И я хочу поделиться об интересной истории, которую сам Иисус, когда Он учил, Он рассказал, которая имеет большую роль, играет в нашей жизни. Это будет Лука, 14 глава, 16 стиха. Он же сказал Ему,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 и сказал раб, господин, исполнено, как приказал ты, и еще есть место. Господин сказал рабу, пойди по городам и из города, и убеди, прийти, чтобы наполнился этот дом, дом мой. Ибо скажу вам, что никто из тех званых не вкусит моего ужина, ибо многих званых, но мало избранных. И сегодня эта притча, она актуальна для каждого из нас. Знаете почему? Потому что каждый из нас имел этот зов. Он услышал этот зов. И пришла нам к нам выбор, что нам нужно сделать. И как многие, как мы видим и встречаем, и говорят, я то, я занят, у меня то на первом месте, у меня то, я не могу прийти. Но сегодня... Блажены мы, что мы услышали этот зов и пришли сегодня в Дом Божий, чтобы поклониться нашему Богу. Потому что Иисус говорил в другом месте: Он говорит, что ищите же прести Царства Божие и правды Его, и все приложится. Вам. Знаете, как необходимо нам найти, чтобы наше сердце было в состоянии том, чтобы взыскать правду, взыскать царство его здесь, пока мы на земле. Чтобы вот это земное, чтобы все, которое окружает нас, она не приостанавливало нас к тому... Блаженному, к тому благословению, которое Бог уготовил для каждого из нас, чтобы в каждом из нас были способны и могли вкусить то благости, которое Бог благословил, имеет готово для нас. Давайте мы закроем глаза наши, кто хочет склониться. Помолимся нашему Богу, чтобы Бог благословил это служение.